Аргус. При заезде, получается, да. на Ар... сторону Керчи. В сторону, Керчи. В сторону Керчи. Вика, это одно место, поспорю. Без не видно. Какая же это выводит? Нет, это мне кажется, не будет такой. Мне кажется, вообще два взрыва было, нет? Нет. Просто если бы это была ракета, оно бы и это было, и второй мост. И да, это... В любом случае, сразу,